Ела Лималаша, здравствуйте. Сегодняшняя тема, твое прошлое. Твой вчерашний день это битва за счастье, за день завтрашний, поэтому уважай себя вчерашнего. Когда вы прожили день, вы можете сожалеть о том, что в нем было. Но вы. Не отдаёте себя счёт в том, что этот день – это был ступенька к дню сегодняшнему и завтрашнему, то есть вчера вы ковали, сегодня и будущее, сегодня вы куете завтра. Не нужно себя никогда корить за то, каким вы были. Не издевайтесь над собой, не нужно себя проклинать, обзывать всевозможными несуразными словами. Очень важно не жалеть о том, что было. Вы в тот момент были уверены в том, то делайте правильный выбор. Оставьте этот день, его же, его же дню, этому же дню. Забудьте про него, оставьте его в прошлом. Этот день прошел, у вас теперь есть новый шанс либо что-то переделать, либо продолжать делать в том же направлении. Но не пытайтесь вернуться назад, что-то переделать, осознать и изменить. Это не выйдет, это бесполезная трата времени, сил и жизни. Уважайте себя за любой свой выбор. Как бы вы ни поступили, как бы потом вам не окликнулось ваша вчерашняя АУ, вы должны себя уважать в любом состоянии и в любой жизни, в прошлой, в настоящей и будущей. Каждый ваш день, который вы прожили, который вы живете, который вы собираетесь прожить, он должен быть осознанным, абсолютно счастливым, независимо от того, какие решения были приняты и будут приняты. Не забывайте, вчерашний день... Он создает день сегодняшний и день завтрашний. Берегите себя, берегите все ваши дни, все ваши сутки, все ваши решения, все ваши даже неосознанные поступки. Уважайте себя. С этой любовью вы превратитесь в совершенно другого человека. Вы никогда не будете бояться делать какие-то осознанные шаги, вы не будете бояться жить, вы не будете бояться общаться с людьми, принимать решения. Вы будете спокойны, взвешены, гармония. Проникать вас будет отовсюду, вы будете чувствовать легкость, состояние полное независимости, счастья, уверенности в себе и в завтрашнем дне. Живите спокойно и помните, что сегодня мы создаем завтра. Будьте счастливы сегодня и вы будете счастливы завтра. И никогда не злитесь на вчерашний день, потому что он есть часть дня сегодняшнего и дня завтрашнего. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.